Что-то там по налогам. Они, по налогам, да, да. Запланировать надо декабрь. Там затрат так нормально предстоит. ¿Угу. Надо, надо, чтобы они были эффективными. Пробежаться по тому... По наиболее. По там есть один момент. <к <Quand>? <к <knocked out> ну, сейчас накидаем вопросы. И прям все, сейчас их быстренько расфигачим. Но сейчас мы пишем. Да? Угу. да? Так, все. Давай. Вопросы, какие которые нам нужно обсудить сейчас. Прям мне очень нравится этот лист угу. работы. Прям проясняет, ну, помогает мне очень работать с и с, отрядчиками, с, с отрядчиками. Значит, вопросы. Сейчас я у себя посмотрю. Ну, понятно, что у нас анализ анализ э, факта ноября, да? Да. А, потом дальше. Что там? А, план на декабрь какой-то ставишь. А, еще момент. Ну, план декабрь. Еще момент то, что ну, платежи у тебя там налоговый. И там, ну, основная налога в общем, сколько ты там отдал? Ну, то есть, сколько, насколько да, ты сократил? типа, вопрос такой, где где прибыль ноября? Ну, да, ну, я еще в стропках делаю, насколько ты сократил, да, вот этот, ну, долг, да, там, скажем, налоговый прошлого года. Сколько сократил долг? Стало долгов. Ну да, то есть какой прогресс у нас по этому показателю. Вот, рассказать ну, мне лично, что ты там с Артуром делаешь, как у вас месяц прошел, то есть ты, а, же, ты с ним Распорядок э, работы с Артуром. Дальше мне нужно вот по Артуру понять, то есть, как правильно бюджетировать джектировать неделю вот, кстати, uh -huh. вот и происходит дальше у меня здесь себестоимость как считать как я ее вынес сюда себестоимость ну, продана уже ну, указанных услуг и в них сколько препаратов использовалось, ты же так считаешь да как проверить, вот это надо проверить, корректность себестоимости. Потом у меня вопрос возникает такой, как актуализировать данные по обработкам, депозитам и поставщикам. Да? Так, дальше. Вопрос у меня значит здесь был. На больше Коксани. Как она считает ЗП менеджера? Она постоянно расходится, почему? -то. Так, ЗП менеджера. Так, все. У меня в принципе вопросов записанных больше нет. У тебя есть вопросы? А, ну, в принципе нет. Вот Артуру ты мне ответишь? Сегодня у нас четвертая, да? Ну, давай вот сразу три бахня. Получается, да. Ну, анализ, план, и ну, проанализируем там ноябрь, да, куда бабки шли. Ну да, давай поехали с того, что прям все понятно, как считать. Смотри, мне вот тут не совсем ясно, пока откуда себестоимость взялась. Артур ни хрена не посмотрел бы, хотя писал неделю назад. Угу. Вот это тебе, ну, как это сказать... Это Маяку отдельно, если она ничего не делает. А, вот, подожди, возврат попал. Ну, тогда я спешу в это, ты говоришь, пиши в чат, типа, я там читаю. Ага, ну, если я это не читаю, ты, это будет супер, если еще там в личку и ну, бахнешь мне. Ну, а да. я я попал. Где ты видишь, возврат попал? То есть то он ответил, получается, ты просто не видел, да? Нет, я вот все, я им написал, смотри, когда. Я им написал, я им написал 1 декабря, это был вторник. Uh -huh. ла ла там, вот, все, пожалуйста, вот здесь ошибка, тут посмотрите это, и вот мне к созвону с Колей сделайте вот это, вот это обязательно. Uh -huh. Сейчас, утром я пишу, сделали, и они начали шевелиться. Uh -huh. О, да. Ну, есть, да, еще это. Есть что оттачивать, Сергей? Ну да, вот оттачиваете Так, ты сейчас открыл э, план Факт, получается. М -м -м, 11 месяц, там, мотаю его в не вверх. Ну, качали поделаем мышка на экране. Ага, ну все, вижу, да, все работает. Ну, смотри, да, то есть из хорошего, что у нас получается. У нас... Вот. Да, у нас получился э, план выполнить ноября. Огонь. выполнить, Но здесь смотри, какой момент. Почему-то я вот сейчас его обнаружил, когда планировал декабрь. Почему-то вот здесь у меня стоит цифра, а не формула. Yeah. Вот здесь. Вот видишь, где красная ячейка. Почему-то стоит цифра, а не формула. Это должна стоять, по сути, цифра. Нет, должна быть формула стоять. Среди вот, чек умножить на количество чек. Смотри. Вот я сюда ставлю формулу. Все у меня пересчитывается. Угу. Ну, даже еще меньше был план. Ну, получается, ну, что может, так. Может кто-то, ну, как бы. Вот кто... Да, да, да. Вот здесь то же самое, смотри. Ну-ка, там вот план октября, там формула стоит, да формула, Ну давай копирую ее туда. Здесь тоже. Что это вот за фигня такая? Что-то так не понял. Ну кто лазил в ну... моей таблице и сломал ее? Давай, знаешь как? И мы отследим, кто. Ну там же можно видеть, кто правит. Если это ты, то мы тебе ничего не скажем, ну не напишем. Ладно. Остальное это все формула, надеюсь, нет? Да, да, да. Ну, вот количество чеков, средний чек, это же у нас все-таки... Средний чек не формула, получается. Не, ну да, это просто данные. Нет, здесь должна быть. И смотри, у тебя не проставлена почему-то себестоимость... Себестоимость, она и не должна там быть. Ну типа сто процентов, да? Да. Откуда делаться вот здесь себестоимость полторы тысячи, я вот это не понял. Так, окей, ну давай это к приятному моменту. Ты выполнил план? Да. Ну-ка вверх, вот они там. Ух да. ты. Твоя компания заработала капусту. Вау, mm -hmm. прибыли лям 600. Ой, лям 700, да, получается? Mm -hmm. Вот, и ты потратил сколько там денег на, ну, на всю деятельность свою? прибыли, mm посмотрим. -hmm. Да, лучше прибыли, потому что там у тебя начисляется заработная Я плата. Здесь, и вот этот интересует момент. Почему здесь и у меня 2645 возникла? Угу. Проверить. Когда она у меня обычная, да, за 23 не вываливала. Да? Вот, да, то есть, если мы смотрим здесь, здесь у меня сразу 26. Откуда это? Вот это надо посмотреть и разобраться. Мне да. финансист, финансисты пока мне ничего не сказали. Ну, как вариант, э, да, ну, я тебе сходу могу накинуть, там, как бы, и, ну, можем им, может, и им потом тоже накинуть. Ну, что у тебя допустим, в октябре было, там, по факту, там, 300 тысяч, например, этого, ну, анестезии, да, например? А. а тут 367, а ну, хотя тоже, но нет. Ну, короче, да, по препаратам анализ делать, что может, какие-то супер прибыльный дело. А может просто в, в себе нибудь хрень не попала? Ну, то есть это тоже перепроверку сделать обязательно. Ну, как, как минимум, ты в, ну, в этой цифре по себестоимости должен быть уверен. Сайт Линс, да, ее там можешь посмотреть. Ну, там с Оксаной, да, чтобы она тебе подготовила наш шарик там, в себесе. Сайт, да, Сергей, действительно, там, например, все так, вот смотрите, все там по себестоимости препаратов пробежишь, скажешь, ну да. Или посмотришь, что себестоимость препарата какого-то не хватает. Нет, они не делают. А? Они это не делают. Я говорю, же, не, я им по... же давно это уже сказал, сделайте, посмотрите. Вот они нихрена не сделали. А, я давай... тебе на это жалуюсь. А, давай я тебе научу. Вот я открою телеграм и ну, напиши это Оксане. Скажи, Оксана, у нас себестоимости 642 тысячи. Проверь, пожалуйста, в, ну, в номенклатуре препаратов, нет ли там нолей. И скрин мне ну, как бы этого отчета... Ну, по выручке, себестоимости, ну, препаратов скинь. Ну, то есть откуда 642 тысячи, ну, получилось? Ты, ну, как будто прям такое задание, дай? Ну, первый, да. Ладно, давай покуда. А, ну, мы берем сейчас до этого, пока смотрим. Вот а, и, как, если клинс, там можно выгрузить по, ну, выручку, себестоимость. Все вообще, вот, на все прям 2-400. Скажи, Оксана, мне нужен отчет по выручке, себестоимости в разрезе препаратов ну, в разрезе, ну, товара и услуг. Все, и смотри, там, чтобы минусов и не было. Вот, возможно, это просто за практику включим, чтобы она, допустим, каждую неделю смотрела, ну, ну нету ли налей, там, например. Ну, ну по себестоимости. Ноль – это значит, например, у тебя препарат, например, точка, но ну, ты знаешь, что он двадцатку стоит, а ты смотришь, у тебя там ноль стоит. Ну, что себестоимость препарата должна какая-то быть все равно. Ну, то есть... Беремся до этого, давай сейчас туда по пойдем по прибулям. Значит, вот, прибыль, да? Да, но даже если там что-то не то, то, ну, как бы, типа, эти 2% там от выручки это, там, типа, 20 тысяч. Ну, типа, они, ну, кардинально картину не изменят, поэтому мы один хрен прибыль будем сейчас смотреть. Так, прибыль 2,468 сделали выручки. Это больше, чем ну, мы делали так последний раз в марте. Ну, да, я вот смотрю сейчас и думаю, что мы, ну, как бы, типа, было ну типа апрель ну вот апрель маю июнь июль август сентябрь октябрь типа семь месяцев мы как бы барахтались да сейчас что-то типа научились а, выпра... ну ну или ситуация управляется да там мы там сами еще не вложаем да также ну да да, да да да Мария, у тебя 290 было за аренду, что ты 260 заплатил в этом месяце а она не разнесла еще значит а, я понял. Значит, 800 пока некорректный. Надо, ну как бы дождаться еще. Нет, ну сейчас же мы посчитаем а, э, затраты с а, планирования. У -у -у. Там они должны быть. Давай поехали, посмотрим. Себестоимость препаратов 604. Так, ладно, вы все понятно. Идем дальше. Валовая прибыль 1,8. 1,824. Uh -huh. А почему в ПФ другая цифра? Валовая прибыль в ноября здесь один 1,786. Образится? Есть эти препараты, там, эти, как его... Короче, есть себестоимость, которая, ну вот, подожди, себестоимость 644, ну-ка, посмотри, там 644, нет? Себес. Вот себе открою, я думаю, станет понятно. Вот здесь на плюсик нажми. То есть у тебя в себестоимость еще а, себестоимость препаратов менеджерские. А, ну то есть у тебя себестоимость... Смотри, у тебя 3... 40 тысяч не хватает еще какой-то себестоимости. Там у тебя, ну, в БДЖ... Ой, в этом план факте. посмотри, сколько себестоимости упало. Сейчас Оксана пишу, он тут меня спрашивает. 604-061 здесь, да? Здесь 620. А, а нет, 600, 642. Почему-то цифры отличаются? Вот, смотри, 604, а там в том факте сколько? 642. Вот. А всего сколько там себестоимости в прибыли 644? 604. Нет, а выше чуть-чуть себестоимость, и 644. Себестоимость, прямые затраты 644 121. Вот, как бы, ну, у тебя напиши вопрос там, Артуру, ты же с ним будешь созваниваться? Скажи, там, Артур, у меня вот здесь факти считай так-то, так-то, так-то. Общая себестоимость у меня 644, Себестоимость препаратов 604, где еще там 40 тысяч? Ну, то есть какую-то статью, видимо, добавляли, а сюда ее не впендюлили. Я, я кажется, понял, что это такое. 40 тысяч. Да, да нет, давай я тебе, ну, как бы, это, вот зайди в настройки, я тебе могу показать, как это, ну, делается. Вот где у тебя настройки, где у тебя статьи, <связывая> <связывая> вот, и где у тебя статьи, ну прямые статьи, расходы, вот ниже там по статьям смотри. <связывая> вот, да, прямые расходы. Видишь, у тебя 4, возврат покупателю. Была добавлена статья, а в прибыль она не была добавлена. То есть ты вернул покупателю эти деньги. Зайди обратно в прибыль. И они у меня попали на себестоимость. Да, там себестоимость у тебя все равно правильно покажет. То есть там, если даже нет статей, как бы там половину, у тебя себестоимость все равно 644 покажет. То есть он все равно найдет эту, ну, как бы затрату. Чтобы она здесь отобразилась, вот зайди в прибыль. Я тебя как бы подучу сейчас немножко. А, добавь под строчку, где там вот под себестоимостью, добавь вот где себестоимость препаратов, добавь еще одну да, строку. Не, ну, или выше, ниже, раз. Не, не, а зачем? менеджерский можно убрать, они все равно левые. А, а. Ну или смотри, вот менеджерский выбери, вот из списка, ну, возврат покупателя, да, вот. Окей. А менеджерские там вот настроек даже тогда удалит, их вообще не используешь. Ну, то есть они тебе нахрен не нужны. Вот, менеджерский грохни. Удалить. Окей. Окей. Все, сейчас зайди в монитор только что, если, ну, что, может, были у тебя такие статьи. Ничего не грохнется там. Вот, чтобы проверить, что ты правильно все удалил, зайди в DDS и попробуй найти менеджерские либо агентские статьи. Минутка технической, технической штуки будет. Но вообще, как бы ты смотри себестоимость, там, сравнивая, она у тебя все равно там показывает 442, вот, а в прибыли она у тебя пока Ну, то есть две тысячи ну, не идет. То есть скажи, Артур, обрати, пожалуйста, внимание, почему там вот такая штука. Подожди, сразу накидывает сюда. Да, да, да. Четвертое, шестое будет седьмое. Как называется, что нужно проверить, почему, что себестоимость факт и себестоимость прибыли? Почему они разные? И можно ли сделать, ну, типа, одну, ну, типа, угу. Окей. Ч ⁇ агентских нету? да? А, ты снимаешь эти фильтра? Да, они сразу не снимаются. Нету. Так, ну что, дальше? Здесь сделали. Идем дальше. То есть это получается валовая прибыль 1.8. И почему-то валовая прибыль там отличается, но мы почему а это за счет себестоимости. то есть ну, ты не спросил про выручку, про валовую прибыль. Ну, про тоже, да, там. Угу. Угу. Так, идем дальше. Так, так, так, так. Ну вот, поехали дальше. Аренда клиники. Она их еще не разнесла. Разнесет. Так, идем дальше. Расходы на трафик. 26, ну вот вчера была оплата, вот видишь, вот она сюда попала, по сути, этот э, оплата здесь, но а, потрачено было здесь, давай я его сейчас здесь поменяю. да нет, сразу, ну как бы, ты... Нет, мы иначе просто не посмотрим, там, пока она это сделает. Но она и, не в курсе была, да? Я просто есть... сам ее не написал, да, я просто написал факт расхода и все. Да, я понял, все, делай его. Так, тридцатая, одиннадцатая, двадцать, двадцать. Так, Пфе здесь есть. А, помню. Прибыли. Так, это сейчас сюда перекачу дальше. Содержание клиники есть. Расходы есть. Заработная плата есть. Телефония есть. Электроэнергия. Но еще не поставили, но оплатили. Найм персонала есть. Вот эти два тоже сюда должны быть перекочеваны. Сейчас мы их найдем. Так, найм, найм, найм, Так, вот этот вот остается здесь. Аван за менеджером. Вот эта стажировка, это вот сюда. Так, стажировка из 6000, еще стажировка где-то тут была у нас. Почему нету? Да, где-то да. была выше, что ли? Ну-ка сейчас еще раз могу. Ага, еще одну. Нет. Если на Понял, да. Если там потом, да, Есть, да. Идем дальше. Так, Найм ну, сюда обучения нету, консультационные вот это не отсюда. У ну, меня, видишь, косячу здесь ели. Тоже. же. Вышли сюда. Вышли сюда. Вышли сюда. Это налог УСС. Что это такое? Чему? А что че, она не понимает, что это? Ни хрена? Че он так делает? Мы же говорили уже, что все налоги УСС... А, ну то есть этот налог сейчас упадет на, типа, я понял. Расчетный счет ИП. Здесь у нее ошибка. Я сам ее поправлю. Не, ну ты тогда удали этот... Ну напиши, что, во-первых, не было даты начисления, да, там, декабрем, не 20, а 19 -го года. А вы же тоже? Ну, как бы этого не было, а вы видишь, 20-й год. Чего? А, 20-й год, точно. А. То есть тебе и пешка не должна, ну, должна не идти. Я же сам все поправлю, здесь. Не, это пусть она правит. Блин, да вот. Ладно. Вот здесь. Вот пашки он сам точно не платил, да? Нет, конечно. Угу. Так, едем дальше. так, так, так. так. закрепить здесь. А что ты хочешь закрепить? Mm. Нажми и выдели третью строчку. Mm. Нет, третью, да. И делай э, этот панель приборов, чтобы у тебя справа сверху на галочку нажми. Uh, чего? Вот это? да, да. да. Вот, и вид, закрепить. А зачем? Закреплено все, вот, до показателя. А, до показателя? А, ну все, окей. Я просто вот это думал еще закрепить, оно что-то не хватает. Нет, ты сразу 20 там закрепишь. Не-не, вот так нормально не надо. Ну ладно, бог с ним. Так, здесь все, здесь все, здесь все. Так, это понятно. Что, налогов тебе в ноябре надо выплатить 280 тысяч, ну, начисленных на Проверим. Проверим налоги с планирования, общие заграды с планирования, запас мотивации, налоги. А, 1% ты берешь, я понял, плюс 33 фото, типа, да? да? Так, пошли в БДЖТ, посмотрим, чем там поставили. Так, как здесь выбрать только ноябрь? А правее у тебя там есть месяца? Ну вот год, год планирования. Нет, тебе надо все-таки было знаешь, что. Эм, у тебя год планирования, а тебе надо по начислениям смотреть. Год, ну, то есть, тебе вот самые последние два столбика надо делать. То есть там по факту, ну, типа, когда будешь выплачивать, Есть начисления. Да, да, да. Одиннадцатый месяц. Все, весь двадцатый год стоит. Вот, то, что ты планируешь. Аренда на Локфот, Сен и аренда клиники, то есть еще 130 тебя типа по планированию потратить, а на самом деле уже Вот это вот Ты уже заплатил, Теб 30 тысяч осталось Вот это вот я заплатил уже, но она их не провела, ладно, здесь пока пусть будет Уберем, да, чтобы чистый посмотреть результат mm -hmm. на, на фото он поставил вот этот Налог Усн поставил здесь вот этот. Почему он его красный выделил? Поправить сумму было написано. Что это значит? Ну, типа, пересчитать ее еще раз. Давай посмотрим. А, ну пересчитать под факт. 24, шесть, восемь, двести шестнадцать. Двадчетыре, шесть, восемь, двести шестнадцать. Так, это мы где смотрим? 2, 4, 6, 8, 216. 4, 6, 8, 6, так, ну вот, это то, что у нас здесь. Здесь еще не хватило, знаешь чего, планированию. Не знаю почему, куда оно делось. Мы это где-то записывали, но здесь этого нету. То есть у нас получается, что дата начисления это было 30 одиннадцатое, 11 20, 20. Это точно у нас здесь рез, резко есть. Okay. <плотно> что должно быть оплачено, и то, что я не оплатил. <плотно> что еще должно быть оплачено, то, что я не оплатил. <плотно> mm. Электричество. А, я оплатил его, но я оплатил его за тот месяц. Ну ладно, они мне еще не выставили счет. Ну, типа, ну вот, аренда была оплачена. А, ну за не провела здесь, получается. Я же их оплатил. Ставил строки ниже. Что, ты аренду? Аренда у тебя 260 там стоит. Тридцатку тебе осталось. А, компенсация электроэнергии. Энергия, ну я точно не помню сколько, но там что-то 8 тысяч примерно было, угу. где-то вот здесь была оплачена уже. Значит, не занесено, да, типа? Ну да, да, да. Так, так, так, так, так, так, так, так, здесь все. Давайте в ДК посмотрим. 10, 62, 974, ну, уборщица, значит, было 12, значит, так, Борисенко такая, понятно, так, Акурова. Ты сверяешь сейчас, короче, что, ну, ноябрь, в общем, 2020 года. Ну, ноябрь, да, чтобы получить его уже, как говорится. 9621. Вот, вот она есть, вот она здесь стоит. А почему там не стоит? Направление не выбрано. Так, у меня направление тут и не выбрано. И там не выбрано. Не должно выбираться. А тут стоит врач. А, Сергей Николаевич, ты имеешь в виду? Да. Ну-ка, зайди туда и обратно. Подожди, а вот же у тебя, ну, типа, выдано сто пятнадцать, начислено сто пятнадцать, и все по нолям. Что тебе еще надо? Сверху еще должен быть. Девять, шесть, два, один. Вот он. А Типа, тебе выдали больше. Я просто не понял, где вот эта цифра? Я от, отфильтрую себя полностью. <звы> ну вот, выдели эту штуку за ноябрь полностью, все выплаты. А, ну вот, выдели сумму, сколько получится. Сейчас, подожди. 114 ну вот 115 тысяч ага. это вот все суммы есть 115 тысяч ага. окей давай давай что тут все год по тебе а ну да да да да да да да да да да да все верно все гоню там не посчитан еще этот Ну, то есть еще какая-то есть мотивация, да, получается? Ну, последний день октября не посчитан. Как посмотреть, сколько там было пациентов за последний день? Ну, слушай, обновиться там. Давай это, других ну. просмотрим, что она там супер не, ну, не изменится. Вы, ну, актуализируйте там уже еще ее. Ну, как бы, типа, на там 5-го, 10-го, ну, как бы еще доп, допадет. Ну, она не сильно да. ну, изменяется. Вот это вот что такое? налог что это ты подвести вот просто 1 процент взят плюс 33 процента но это можно ну как бы но ну, это тип не сколько есть, 10 процентов взятого а не один 10 минус да, 01 а тогда вот это что такое Она дублируется вот 58 107 58 107 вот одно и то же но но он, типа, ее тут начисляет как-то. Не, вот это точно не удаляй. Нет, вот это, ну, вот это, ну, как бы, выдели красным, ну, как бы, его точнее. То есть я эту, ну, не, ну, ну как бы, лучше не удаляй, а ну, лучше оставь. То есть, видишь, она тоже ну, прибыла. Вот здесь ошибся, то есть он формулу сюда поставил. Вон, видишь, да? И дополнительно она продублировалась, получается. Ну, давай ее уберем. Ну вот смотри, вот, а если вот сюда по январю задублировать, сколько у меня возникло налогов, вот, вот так оно должно быть, вот 1% плюс 33,425, вот это вот он сделал. Да, и там тоже растение на декабрь, нам. Но... Вот, это вот он, а теперь вот это, налоги с планирования, да, то есть, что они здесь дублиться, видишь? Да, значит, налоги с планирования можно убрать, что оно у тебя тут как бы есть. Или наоборот, ну то есть либо там оставить, либо тут без разницы. Ну, давай тогда здесь уберем, потому что я же их не планировал оплачивать сейчас. Вот так вот. Удаляю здесь. Так, ну вот, получится. Общие затраты с планированием здесь еще добавятся. ЗПС-пактивация еще здесь. 71 тысяча. Ни хрена себе. А кому там 71 тысяча? Ступников, Ну да, будет. Это будет. Это будет. Ну да. Получается, что так. 58 налогов. Ну вот. Получается с чистыми, с учетом БДЖТ и ЗП, да, 587. Это докуда 587? Это а вот откуда она читается? Сумма. М35 минус сумма. Так, М35. Чистая прибыль минус М44. 46 Почему 44, 46? Умножить 43 считается. Нет, это сумма. А, ну или 43, ну без разницы тут, то есть или, -или. Ну, то есть типа это чистый, чистая прибыль, ну как бы минус то, что нужно еще потратить. То есть ты типа заработал 587 косарей. Да, вот здесь вот это откуда стоит, июнь месяц. Что это там такое за налогистонирование в июне? Июнь это шестой, да? Угу. Да, вот все налоги у тебя стоят там. А, ну вот, типа, типа, типа, за первое полугодие, за первое полугодие. Ахренер, короче, не пьем. Пошли нахер. Угу. Так, получается, что это строчка левая вообще. Ну ладно, пусть будет здесь. Ну, мало ли, да, что ты, если там учитываешь, то ты тут как бы ее. Ну, смотри тоже. Общий затраты из планирования 50. Это что? Это ты мне торчишь по-любому полтосом туда поставил. Точно. Но. Точно. Это, это, здесь человек в сентябрь. <связать> <связать> я понял. Это типа поставщика ты сюда еще загудел. Ага. Так, с мотивации. Минус 12 тысяч за октябрь. Почему? Типа, кому-то переплатил, там, значит, но ну не стоит. Можно, возможно, типа, неправильно дату начислили. Вот, видишь, 35 тысяч. Косей не стоит. Да, и не стоит, что вот. Типа здесь вот сюда, ну, поменять. И там минус пятерка еще какая-то была. А Руджо тоже надо на 105-617 поправить. А тут фиг поправишь. Тут переплатили просто получается ну или за честь тогда и ну, на другой месяц Тянется. А кто в марте? Что это? 38-19, кому-то Ну Я тогда это без тебя уже проверю, что тут. Да, да смотри, можешь актуализировать, получается, зарплату, да, по этим. А, план, ну, ДЖТ вот этот. Вот, и, как бы, давай прибыль, ну, типа, глянем. То есть ты, как бы, я тебя похвалю. Ты, ну, второй месяц уже там идешь. Вот значит, это получается осталось за вычетом в дивидендов, дивидендов. Да. Типа я вот эту сумму что-то там больше заплатил куда-то. А если эти бабок вот нету, то да. То есть ты в прошлом месяце на 240, а в этом месяце уже аж на 430 тысяч. Давай смотри, куда ушли баб, деньги. Я тебе в гадалки не ходи. Открой просто дату начисления. Ну, типа. Да, да. Ну, как бы налоги, ну, я без... хоть я тобой не занимался этот месяц. Бери все фильтры, вот где Сергей там. Вот. Окей. Тут -то. открой плюсик, вот где ну, на столбике С плюсик у тебя. Вот, здесь оставь, а, ну у тебя здесь почему-то уже, ну этот фильтр. Ну обно обнови его, ну прям 20 год поставь, прям 11-й месяц еще поставь, возможно у тебя просто может что-нибудь еще добавлялось. Вот, да, 20-й, окей. И 11-й тоже, ну как бы еще повторно тыкни, если он там один. Уж 12-й попал, окей. Вот, и там вправо где-то у тебя, да, ну тоже год и месяц начисления есть. Вот, тебе нужно, э, вот, месяц начисления, вот, тебе месяц начисления, 11 нужно убрать. Окей. Вот, и давай сумму посмотрим, которую ты, ну, получается, ты же все затраты у тебя. А, и, я понял, нужно еще... Ну, то есть это прошлые, Ну, то есть это начисление, типа на прошлый, на прошлый месяц, да? Угу. А, да, да, какая разница, да? Ты ну, типа зарплату прошлого месяца, выплатил еще что-то. Ну-ка, давай посмотрим, насколько сумму вот эту выдели все. Сейчас посмотрю, кто тут, что то Не, а выдели, что она ну, в районе 400 должна получиться. Да, ты уж аж на 595, значит залез еще, ну товара меньше купил, чем э, ну, тем себе, ну то есть к поставщикам, возможно, в долг залез, либо тебе депозитов принесли, ну, принесли больше, чем ты выполнил. То есть ты 430 прибыли забрал, еще сверху 160 тысяч у кого-то подзанял. Было оплачено только зарплата и УСН, все, тут больше ничего такого не было оплачено. Как ну телефония а? там, вот, телефония, консультационные услуги, все. Вот основное ⁇ это, это зарплата, и налоги. Ну, налоги первые, зарплата второе, вот и все. Вот смотрит, сколько налогов было оплачено? Давай, налоги у нас самый такой. Сколько, нал... сколько? Ну, вот. сколько у тебя налогов? Сколько у него? Восемь тысяч было оплачено. Сколько у тебя налогов осталось заплатить? <связь> как это узнать? Но ты планировал же цифру там какую-то заплатить? ВБДЖТ, по-моему. Я не удалил сейчас. Ну, да, как минимум сверься, да, там она уже как давно не миллион двести, да, там меньше сейчас намного. А, вот, все оплаты... Начать формуле минус сумма. Mm -hmm. что, такое? что за 53 тысячи, что такое вообще? Я не знаю. Как же у тебя 570 было, если ты 430 заплатил, как тебе вообще там типа 130 осталось? Не знаю, что это такое. Ну, запиши задачу там с, бухгал с бухгалтером, ты налоги треш постоянно. Ну смотри, можно вот так вот здесь посмотреть, сколько там осталось. Сейчас скажу. Ну То да, есть, 160 выплатил. Было платил. выплачено, да, было выплачено за весь, за весь период. Вот так вот, да, если взять... Ну, короче, там осталось, там. Ну, типа, 150. типа, я пятьдесят. А Сколько тут? Было выплачено за все время. Миллион двести девяносто Ну, надо еще. Все, наверное, пора меня снимать. С блокировки. Нет. <с Ну, как бы можно переговоры уже проводить, но тебе осталось там что-то, типа 150 закинуть? А Может, вот, вот, вот, это вот никуда залетело, ну ничего. Ну все, что, вон, миллион 298 уже выплачено, надо, надо как-то свериться с ними. С ну, с бухгалтером, чтобы бухгалтер с налоговой, и ты уже актуальные данные, если там типа 150, 150 быстро закинешь и уже начнешь счетом пользоваться нормально. Да.